Всем привет! Ну что, вчера у нас происходила, значит, королева чаша на день, да, из такого вот нового таро, да, и я, в принципе, постоянно вытаскиваю на этой колоде королеву чаш практически каждый день, когда вот с ней имел какие-то дела и очень редко получалось какие-то другие карты. Ну вот решила проработать вот эту колоду и что вот, ну, посмотреть, как она вообще отыгрывается в жизни. Это такое колесо, колесо жизни, если они из ключа. Я хотела вообще колоду другую, с такой сердечком, оказывается. И почему-то вот, не знаю, взбрендила в голову заказать именно эту. Ну так вот, значит, королева чаша в карте дня... В принципе, вчера не был такой день э, слишком бурный, какой-то эмоциональный. Я никого там не особо не жалела, не поддерживала, как бы, да, выслушивала какие-то моменты, да, там, соглашалась с людьми. Как-то, уху, давай у тебя все получится. Но это вообще, в принципе, каждый день мне так проходит. Ничего особенного не было. По метле, да, то есть по метле обычно карта дня это, может быть, какие-то, какие-то неприятные обстоятельства, это может быть скандал, интриги, расследования, да? Но по плете вчера не было такого. Вообще от слова совсем. Больше вот такая плеть мне напоминает о каких-то... Э -э... Нужных и необходимых, и необходимых дел, которые нужно сделать именно сегодня. То есть именно вот здесь не показана какая-то вот дичь в виде какая-то непонятная метла, да, то есть здесь больше показан быт. Быт, необходимость каких-то условий для того, чтобы раньше просто хотя бы быть существовать и как-то что-то делать. То есть для меня вот эта карта, она никак помехи уборка нет вот кстати уборка вчера не занималась тоже потому что там в совет я, я скажу в совете отдельно то есть здесь необходимы условия для того, чтобы проживать было раньше. То есть и плели что-то, и ткали, и что-то делали дома для того, чтобы украшать быт, либо снабжать там рубашку, сшить, все дела. То есть это вот как-то, вот, знаешь, ощущение старины, ощущение старинного быта. Так вот вчера я делала определенные вещи, которые я э, наметила для себя и просто не выделывала, и их делала. Как раз таки... То есть то, что от меня требовал именно сегодняшний день, я вот этому прям соответствовал, да, вот, вот как плановые задачи, вот, знаешь, это, это, это, вот. Значит, у нас была руна. Турисас, да, как-то так, полоса везения результата зависит от принятия решения, ну, соглашусь, то есть здесь от принятия решения, потому что были такие моменты, где надо было мне подстраиваться под ситуацию, да, там Макс П. приехал поздно, Тимофей Александрович немного в отпуске, в, в, другой, в другом конце, через полтора часа от дома, поэтому... То есть здесь, да, здесь, здесь, здесь как-то здесь везение, мне все прям повезло, мне главное везло именно на то, что я выделила какой-то момент и доделала проект, который у меня вообще висел два месяца. Посмотрел посмотрела, у меня этот проект висит два месяца, о нем пока не хочу говорить, потому что это касается больше, конечно, второго канала, там, его... Два месяца я это делала, вот только сегодня решила, как бы, давай, все, сегодня я буду делать, все, и, короче, доделала, ну, какой-то чуть-чуть часть проекта, поэтому, вот, все круто. А, дальше, совет девятка чаш, а, обычно в советах девятка чаш, как бы, да, не то, что там улучшать, пользоваться, точно совет? совет точно. Как бы ловить кайф, но я и так ловила. У меня были такие обстоятельства, которые как раз таки и делали того, что я ловила кайф в этот день. Именно по лесе и по такой девятке чаш, то есть это тот момент э, в совете, когда была лиса в тот раз, несколько дней назад, да, ну, считай, несколько травлогов назад, то есть это пока не, не поешь, там не покрутишься, не покушаешь, да? А здесь я просто ловила то, что мне надо. То, что необходимо в этот день сделать для меня, я это и делала. И как раз-таки мне это было в кайф. То есть ловить кайф от того, что ты делаешь. Больше, если в сочетании с этой девяткой и с этой лесой было. Причем, по совету, там а, руна Иса. Вот это единственная руна, которую я запомнила вообще пока что. Меньше двигаться, не спешить успокоиться. Вот я так и делала, знаешь. вот Как бы у меня вот такое вот... Всегда, когда я делаю дела, мне бы поскорее, что-то быстрее, я нервничаю. А так вот, знаешь, вот Иса начал успокоиться. Вот я спокойнее, правда, была, и у меня намного быстрее получалось со спокойной головой делать определенные задачи. Это прям вот, Иса мне вчера прям помогла, я так, ааа, -а -а -а, пофиг. То есть я делала и для себя все, да, не было никакой там умеренности, хотя я не помню, как умеренность выглядит по этой карте, правда, не помню. Ладно, поэтому здесь все делать в кайф, все всех накормить, все, напоить и пойти дальше, да. Ну и главное себя. Никто не позаботится, вот здесь как-то с девятка чаш больше, она заботится о других, и о себе, и в полном при этом у нее молоко, считает, либо что это течет на нее, то есть ее забота о других зависит от того, как она позаботится о себе. Больше для меня вот эта девяточка чаш играет. Поэтому сначала забось о себе, а потом сделай. сначала сделай дела, а потом делай другие дела, которые помогают людям. Все дела. Вот, дела, дела, дела толлогии а, поэтому да вот, вот это это я знаю такой момент когда надо сделать сначала все все конкретные дела а потом уже заниматься какой-то ерундой ладно Приятная неожиданность, я начала вытаскивать вот такие карты, значит, семерка жезлов, и она такая одна побитая, а вот, вот эта женщина, она в плену своем, и она бьет тех, кто, я так понимаю, нападает и тому подобное, здесь и тучки, да, тучки у нас имеют тот момент, когда происходит определенное обстоятельство, на которое ты повлиять не можем, помним, да, такой момент есть. Ну, по облакам был такой момент, да, что повлиять я никак не могла. Я же не могла сказать, Макс, домой, я жрать хочу. Нет, я это сказала, но это же не... Ну, он же это физически не может за 10 секунд пересечь полтора часовой пока что Путин. Пока что машин таких не изобретено. Хотя я думаю, что, скорее всего, такое может быть. И тогда машины вообще отпадут и вообще будет без машин, а какие-то телепорты. Ну, это мои мысли. Ладно. Значит, ну, пока что технологии не дошли до такого момента, но я надеюсь, в скором, а и бли ближайшем будущем это может происходить. <laughs> Ладно, я думаю, кто-то над этим работает, раз я над этим. Когда, вот, знаешь, это тот момент, когда ты задумал какую-то идею. Либо ты задумала идею. Всегда найдется тот, кто это реализует. Либо ты, либо без тебя. Поэтому вот, значит, урус, да, дождь не может идти вечно. Ну, вот здесь, прям вот именно: вот дождь не может идти вечно, да, там я на сайте прочитала, то есть есть определенные обстоятельства, которые надо пережить. Вот урус, вот, вот этот, вот, и прям облака, это прям близняшки. Близняшки в некоторых прогнозах, да. Но здесь, что самое интересное, всегда смотрим, какие облака, да? какие-то грозовые и негрозовые, то есть и где они стоят. Вот это для меня всегда есть такой момент. Почему? Потому что я наблюдала, что если грозовые тучки рядом, в левой стороне, то определенные обстоятельства, которые на тебя очень давят, они в твоей жизни могут происходить один раз такой момент я посмотрела и с помощью -то колоды винтажной там был такой ну там полностью тучи вот и даже когда тучи вы выходят именно из другой колоды и золотые мечты там сначала грозы, а потом только солнышко то есть здесь именно то что грозы потом для меня такие неприятные неожиданности то есть эта гроза для меня не была неприятной, то есть были неожиданности, которые я встречала более-менее с позитивом. То есть вначале у нас белые облака, да, все ясно, а потом только грозы. Только я знала, что будет гроза. Да ничего страшного, я переживу. А когда наоборот, бывают такие моменты, что хоп, на тебя наваливается, а ты не готова, ты не ожидала. Вот, и вот я заметила, когда вот... Облака такие вот именно построение облаков и в зависимости от того, на, какие, на какой они стороне, очень по-разному отыгрываются в жизни. Это лично мои замечания, потому что, вот ну, правда, оно такое есть. Сколько бы вот я ни тянула, когда у меня всякая, либо неожиданность. Либо какая-то негативня, либо еще какая-то, когда облака по ну вот это точно. Либо антикарта, есть такие, такой момент, как антикарта примерно тоже как неожиданность, но более антикарта, которая больше негативный аспект того, что ты не учла в этом дне, больше проявлен. А вот неожиданность вот такая. Так, по семерке жезлов у меня больше отыгрывается, что женщина в принципе одна вот здесь, и я больше на нее акцент делаю всегда, вот, и вчера тоже я что-то на нее больше смотрела, чем на нее. И был такой момент, что меня вытрули из зоны комфорта. То есть я думала, вот сейчас я на третьей передаче поездю по СНТ-то погоня, а мне так, Макс, а давай кому погоняем вот здесь, и я так, ты совсем с ума сошел. Это так про себя думала. Я вообще же не ожидала, я же вообще же не ожидала. И я просто ездила. Я для, для многих, кто водит машины, это вообще нормально. И можно сказать, что ты дебилка, зачем ты это делаешь, либо что-то... Блин, Марин, да это нормальная практика, ты да все нормально, что ты переживаешь? А для меня же это нафиг новинку было. Вот вы там 20-30 лет водите, а для меня же это же офигеть было, что выехать. Ну, это не трасса, это определенная дорога, которой ходили и ехали навстречу. Я же вообще была к этому не готова. Вот меня так вытрунули, вот вы... Но все прошло благополучно, все живы и здоровы, никого, ничего не поранило, и все было нормально. Потому что хороший учитель был. Я ж вообще не ожидала этой всей дичи! Мне было страшно. Мне было страшно, я не ожидала. Вот. Как бы я предполагала, но я морально была готова, но морально одновременно не готова вообще была. То есть перемены к лучшему. Хорошо, меня вытрунули на определенную дорогу, ехать. Я, я, короче, с 8... Мне для меня было приемлемо 20 километров сейчас. Но когда я не переск... я не пробовала ни 40, ни 60, а сразу на 80 поехала. Это для меня было слишком. Это для меня было страшно. А потом я посмотрела на спидометр... Вроде, да, так называется. А 100, 100 километров сейчас я так... Че? Ч ⁇ происходит? Ч ⁇ происходит? Мне страшно. Но на самом деле... Я так и не паниковала, я так подумала, знаешь, тот момент, когда мой мужчина держал руль и, соответственно, рулил, это я-то там, газ, тормоз, все дела, для меня газ, тормоз не был проблем, для меня всегда проблема был руль, не знаю. Я его, короче, как-то отпускаю. Я помню, мне папа сказал, никогда не отпускай руль. Это первое правило, запомни, никогда не отпускай руль. Это до до сих пор почему-то помню, хотя я не помню, чтобы меня просто учил папа водить. Очень странный момент э, в моей в памяти. Ну так вот, вот. И благо, никто из моих родственников это вообще не глянет и не посмотрит. Это самое главное. Вот, поэтому восемь из чего? И вот был такой момент, и, короче, вот. Вытурили из зоны комфорта. Ты не ожидала, а это произошло. Раньше, чем ты ожидала. Вот так. Но я понимала, что если я, я ему должна довериться. Я вот, вот тот, тот момент, когда вот знаешь, вот ощущение то, что тебя проверяет как-то на доверие вообще к мужчинам. В последнее время. Вот я понимала, что я должна ему довериться. Если я ему не доверюсь, ну, пройдет все как-то не очень гладко, да, там. Надо довериться. Все, доверяем, слушаем и доверяем. А я что, по жизни, что ли, никого вообще не слушала, что я? Только слушал себя. Вот это поворот. Нет, я понимаю, что человек как бы к своим желаниям-то просто больше прислушивается. В принципе, я занимаюсь тем, что хочу. У меня распланирован так, как я хочу. Я ни под каким началом меня не руковожу, да, у меня и нету а, того, что я под, подчинялась. Вот такой вчерашний день, поэтому спасибо за внимание. Я желаю вам хорошего настроения, приятных моментов и позитива, и побольше выпиривать себя из зоны комфорта. Ну это типа, знаешь, это какой-то масшхэ для многих был психологов, если честно. А, потому что нек... вот много раз я видела такой момент, что выходить из зоны комфорта и тогда вы вырастите. Выросла, расту и развиваюсь. Поэтому спасибо вам и хорошего настроения. Пока-пока.